И так будхиальное тело, любое будхиальное тело устроено по образу и подобию. Мы с вами помним, что это вывернутое сознание. И вывернутое наше сознание, как и сознание любого эгрегора, представляет собой известную вам модель. Ядро тело системы, живое пространство системы и мертвое пространство системы. Ядро системы это самая весомая его часть. Как в атоме. Основная масса атома заключена в ядре. Вот человеческий бутхиал сделан по той же модели. Это самый основной вес, но он замкнут, он закрыт. Докопаться до него крайне тяжело. Но именно то, что записано в ядре, именно то, как запрограммировано ваше ядро, так и должна проявляться в вашей жизни. Вот ядро это и есть я есть, как структура, которая насажена на ось, на уровне будхиала. Это ближе всего к ядру, она убирает в себя всю информацию вашего прошлого, ваших прошлых воплощений, ваших сегодняшних задач, ваших потребностей на это воплощение, на эту жизнь, там заложено все в ядре. Основная задача эгрегориальной системы не дать вам внимания, точкой внимания, как указкой, подойти к распаковке этого ядра, то есть не пустить туда энергию. Тело системы это то, что закрывает ядро, Тут там прописываются цели. Вот когда мы с вами работали с целями и ценностями, мы более или менее старались согласовать ядро и тело системы, помните? Кто был? Тело системы должно быть абсолютно согласовано с ядром, то есть ваши цели, не должны идти противоречия вашим ценностям. И связь, логика должна быть прямая. Если вам нужна слава, значит вы должны видеть, где в ядре потребность славы. Почему именно через славу, через социальный успех, через социальное почитание другими людьми ваша бытийная масса будет прирастать, а ядро будет реализовываться здесь. Что-то, видимо, есть такое в ядре, что можно внедрить в этот мир только если вы будете прославлены. А что такое слава? Это твое мнение воспринимается здесь не критично, это значит, что ты можешь в большей степени вероятности внедрить полную информацию какой-то новизны, которая в этом мире отсутствует, но должна быть. Угу. Цели должны быть ярко выражены и они должны быть согласованы с ядром. Это очень важное правило, здесь никакого противоречия быть не должно. Эгрегориальная система, которая внедряет не только ценности, перепрошивая ядро человека, но и цели, может добраться до ядра только лишь путем внедрения в его сознание ложных целей. Ибо цели очень близки к ядру. И если человек впустил ложную цель, то скорее всего он открыл доступ и к своему ядру через эту ложную цель начинает внедряться ложная ценность, например, цель разбогатеть, и вот система, эгрегориальная структура начинает вкладывать и вкладывать ценность богатства примерами, возбуждением зависти, там, например, к тем, кто изображен в глянцевых журналах. Да? И чем сырее и моложе сознание, тем более благодарно оно туда ложится, потому что собственных целей еще нет, а энергии много, сознание просит целеполагания. Дай ты мне хоть куда-нибудь говорить, приложить мою энергию в гормон-то играет, играет гормон, вспомните себя когда не знал, не знал куда, не знал где, хоть что-нибудь, да на войну, ладно, на войну, в любовь, в любовь, палатку грабить, палатку грабить, ну, хоть куда-нибудь, да, хоть в какую-нибудь цель, хоть как-нибудь себя проявить. Поэтому молодое поколение всегда очень уязвимо именно тем, что им вкладывают ложные цели. Вот те родители, помните, особенно в наше время, это было очень популярно, загрузить ребенка по самое не могу, и фигурное катание, и стрельба из лука, драм-кружок, кружок по фото, нам еще и петь охота, за кружок по рисованию тоже все голосовали. Да? Загрузить ребенка так, чтобы у него времени не осталось ни на какие ложные цели. Не потому что родители что-то там себе подразумевали. Да, они хотели вырастить разностороннюю личность, как они это описывали. Да, возможно, они хотели вырастить гения. Но на самом деле их подсознание говорило, если он сейчас будет сто процентов, от а тогда я загружен, то вполне вероятно, вот эта вот вирусная цель в его сознании не пролезет, не успеет. Времени на нее просто элементарно не останется. Хотя бы так. Да? Мама и папа. Так? Это, это гуляет ваше сознание. Понятно, что ментал выдаст под нее, под нее объяснение. Там, да? У родителей повышенная амбиция. У родителей, там, я не знаю, у них, это таким образом они от ребенка отмахиваются, потому что у них на них время. Или, или еще что-нибудь. Ну, в общем, ментал это общий посредник между человеком и обществом, он тебе подскажет правильное объяснение. Да, все зависит от того, от общества, в каком обществе ты вращаешься. Надо объяснение, будет объяснение. Ментал тот, тот еще дипломат, сколько угодно объяснение. Поэтому тело системы очень важно, чтобы оно особенно с самого начала развития было занято теми целями, которые нужны. Живое пространство. Это инструментарий, которым пользуется система. И вот это вот самая подвижная часть системы, которую мы можем контактировать с любыми эгрегориальными системами, невзирая на ее происхождение, на ее цели, на ее задачи, на ее методы достижения результата, неважно. Это всего лишь инструмент. Мы обмениваемся инструментом. Мы обмениваемся инструментом. Да? Нужен тебе мобильный телефон, ты пошел его купил. Заплатив свой ресурс деньги, получил мобильный телефон, и тебе не важно, сколько китайцев над ним трудились. Какой арабский труд в этот момент совершенно не цивилизованно был использован. Ты же не задумываешься об этом? Конечно нет. Конечно, нет. Единственное, о чем ты задумываешься, они не украден ли он, потому что, скорее всего, за это будет, если поймают, будет возмездие. Ну и то. Пусть сначала поймают. Такие вопросы не заботят. На этом уровне нет морально-этических норм на уровне живого пространства. Здесь просто идет обмен энергией, обмен информацией, обмен ресурсом. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Живое пространство самая подвижная его часть, которая не ограничивает потребности человека общаться с себе подобными или с другими структурами. Фактически это слой купечества, если бы мы с вами говорили о проводили бы аналогию кастовой принадлежности. Ядро это правитель, тело системы это воины, живое пространство это купечество, где нет правил, кому продавать, кому покупать. Выгодно? Покупай, не выгодно? Продавай или наоборот, как купечество обычно положено. Делать. То есть на этом уровне нет свободы. Вот когда тело, воины начинают давлять на живое пространство и говорить у этого не покупай, этому не продавай, потому что нельзя, это нам нарушит, это нам еще чего-нибудь, да? тогда живое пространство не может абсолютно выполнять свою функцию. Оно становится уязвимым, оно становится немножечко ущербным. И поэтому в системе вашей устроено таким образом, что между этими, и в системе эгрегориальной, естественно, что между этими слоями обязательно будет некий барьер. Вокруг каждого пространства стоят свои стражи которые не дают влиять больше, чем это необходимо. Больше, чем это необходимо для достижения результата, для достижения цели. Но представьте себе, что в ядро проникает вирус. Проникает вирус чужой идеей. Чужой идеи. Да? Америка наложила на Россию санкции, не будет ничего покупать у Америки. Все. Что у меня там дома есть американское, все повыкидываю из солидарности исключительно, ничего, ничего личного, да? это доказательство действиям, оно проникло в ядро системы и начинает воздействовать соответственно, потому что информация распространяется от ядра кнаружи, оно начинает воздействовать на цели, цели говорят, будем исключать, будем отрицать. Соответственно, живое пространство должно будет точно так же сделать ту же самую выработку, это берем, это не берем. Это нам подходит, это нам не подходит, это разрешено, это не разрешено. Таким образом, чужеродный вирус, проникнув в ядро, делает вашу систему ущербной. Прежде всего по уровню живого пространства, оно перестает быть свободным. Оно становится зависимым от правила, от традиции. И вопрос с санкциями, это такой ну, пример просто. Да? На самом деле таких правил очень много. Например, в ядро проникает женщина должна, дальше целый пакет, что там женщина должна, чего там не должна. На цели это повлияет? Конечно повлияет. Женщина, например, не должна стремиться к карьере, она должна думать о, о семье, о детях. То есть любой вирус. Да? Мужчина должен, женщина должна, советский гражданин должен, да? хороший христианин обязан. Нехороший христианин тоже обязан. там тоже что... То есть оно проникает, не являясь твоим по сути, оно встраивается. Противоречиво, непротиворечиво, приносит он ущербность ядру, не приносит, это мы будем выяснять потом. Мы сейчас смотрим на эффекты, оно в любом случае на тело подействует. Ты начнешь ставить себе цели, которые приемлемы ядром. Снова информационные компоненты. это компоненты действительно вирус, она начинает медленно, наверное, захватывать другие ценности подстраивая их под себя. Если не удается поглотить, она их перепрограммирует. Как бы, это, знаете, как логическая связь, которая вдруг прорисовывается в сознании. Но это же правильно. Хотеть того, не хотеть того, иметь одну ценность, не иметь другую ценность. И через некоторое время от ваших детских мечтаний, от вашей детской вибрации, желание в этом мире как-то себя проявить, потому что ваша душа сюда пришла на самом деле страшно воодушевленная, что Вот сейчас-то как раз все самое интересное это и начнется, елки-палки, мы в такой мир попали, другого такого мира нет, он один единственный, вспомним наше древо дросили, по посередке, ему даже пары нет, вообще уникальное место, только здесь можно получить какой-то определенный опыт, и вот душа, она радостно щебечет крылышками, если, особенно если она молодая, старая, то она уже в таких иллюзий не прибывает, она уже тихо предполагает, что ей предстоит. Да. Вот, и, откровенно говоря, вполне вероятно, что пыталась отмотаться от этого дела всеми возможными и возможными методами и способами, а, вот, а молодая-то еще трепещет крылышками и радуется, что ей вот так вот повезло воплотиться в физической реальности. И тут начинается такая перепрошивка, что она на минуточку сначала дуреет, а потом просто забывает о том, что она что-то хотела здесь свое. Она начинает хотеть того же, чего и все остальные. И перепрошивка может быть настолько сильная, что убить ядро изначально невозможно, его можно деактивировать. Вот то, чем мы с вами, собственно говоря, занимались еще на первом курсе, самое первое прикосновение я есмь, тот, кто я есть, это попытка его разбудить. Слышь, алло, вставай, просыпайся, уже хватит спать. Вот тебе энергия, вот тебе покушать, вот тебе солнышко, вот тебе дождик, вот смотри. Тут здорово, да? Займемся делом. В теле цели должны быть такие, какие в ядре. Если в ядре много вирусов и поглощенные изначально задачи ядра поглощены этими самыми вирусами, то, соответственно, и цели образовываются не те. Когда мы с вами с целями и ценностями работали, мы пытались это дело как-то выявить и уравновесить, хотя бы расставить иерархию, хотя бы, чтобы немножечко докопаться, что более ценно, что менее ценно. Ладно, не будем выкидывать цели, каждая цель имеет право быть достигнутой. Вопрос зачем? Если жить ради квартиры, помните, какая была ценность, опять же, в ту же мою любимую советскую эпоху? Потому что это классика. Просто в учебники впоследствии магические войдет, как перепрошить сознание человека минимальными средствами, минимальными жертвами, так что он и сам бы еще остался доволен. У, красотища. Ипотека. Страшное слово. прошивка.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 Если только расскажу тебе о том, что я имею возможность у тебя это имущество забрать. И состояние повторяется, все то же самое. Вот Точно так же ты идешь за чужой целью, за чужой ценностью, вкладывая туда не только свое имущество, которое я накопил, но и свои самые главные ресурсы, время. Живое пространство, соответственно, должно быть свободно, оно не должно зависеть от ядра. И действительно между ядром и живым пространством целый пласт, огромный пласт целей. Если не дать возможности перепрограммировать цели, если иметь возможность программировать этот пласт сознания самостоятельно, то есть уровень ментал будет наполняться и перенаправляться сила так, как нужно тебе, а не так, как нужно системе, то тогда скорее всего живое пространство станет для тебя более доступным. А что такое живое пространство? Это ресурс и умение этот ресурс добывать. Это и деньги, это и связи, это и контакты, это умение их создавать и точно так же разбирать, не залипая на каких, ни на каких связях, ни на каких идеях, ни на каких правилах. А вот четвертый слой оберегает уже всю систему, не давая системе соединиться с другими системами больше, чем необходимо. Мертвое пространство это щит. Фактически в сознании нормы, то чего не должно быть ни при каких обстоятельствах. Разрушение мертвого пространства, разрушение всей системы. И чем жестче этот щит, чем жестче он сформирован, чем жестче там правило чего не должно быть, тем сильнее системы и тем она менее уязвима. Щит этот как заборчик урочительного хозяина, который знает, где он живет. С внутренней стороны он красивый, а с внешней стороны он очень сильно пошарпан. Чтобы зависть людскую не возбуждать. То есть он разный с двух сторон. Не как перевесть у портосов со стороны плаща так себе, а тут все просто митьем, шитьем, да? нет, как раз все наоборот. Хорошая система сделана таким образом, что она не светится и не блестит рюшечками и стразиками. Что-то там такое пошарпанное, что-то там такое серенькое, что-то незаметненькое такое, да? не привлекающее к себе внимание, зато с внутренней стороны броня, мощат где все понятно и четко, где все, все, все очевидно, какая у системы защита. С внешней стороны она очень ну какой-то там покосившийся заборчик с надписью «Осторожно, злая собака» или «Не очень злая», или «Злая только по субботам, когда мы в бане ее не кормим». Да? Ну, то есть какие-то там нюансы. но Зато с внутренней стороны это 9-миллиметровая сталь непробиваемая. Да, которая не видна с внешней. Вот вам нужна именно такая защита. Пусть оппоненты думают, что вы слабы и несерьезны, зато внутреннее состояние вашей защиты будет вам понятным, очевидно и доступно к изменению только вами самим конкуренты, те самые конкуренты, которые хотели бы, чтобы вы жили под эгрегориальной средой, они а ни в коем случае не получили бы функцию их поглощения. До поры до времени так оно и должно быть. И должно быть. Вот это вот наша с вами будет задача структурирования, переструктурирования эгрегора. сейчас понятно не так. У кого близко к идеалу, к сильному идеалу эгрегориальной структуры, поверьте, у того в жизни все очень хорошо. И успехи, и эффекты и бытийка прирастает и он что называется по жизни прет как бульдозер и ему при этом даже нет необходимости поглощать себе подобных они идут добровольно к нему с целью чтобы он не просто поглотил а взял их в опеку вот человек с высокой бытийной массой имеет именно такую структуру которому не стыдно служить потому что он даст такую защиту но таких людей крайне мало. Это очень выдающиеся очень выдающиеся личности. Кто-то известен, кто-то нет, все зависит от того, какая задача вложена в ядро. Но и всегда единицы. Таких не может быть много. Поэтому до поры до времени, когда вы, пока вы производите внутреннюю переработку своей собственной структуры, вы не должны будете светиться. Ни в коем случае не должны быть и светиться. Именно поэтому мы начинаем эту работу в закрытом пространстве внутреннего мира, не возбуждая эмоцию. Потому что именно сильными эмоциональными всплесками и неправильно проложенными ментальными идеями система может считать, что сейчас у вас в сознании происходит нечто, не подконтрольное ей. Или в будущем не подконтрольное. Поэтому методика... Устроена таким образом, а поверьте, ее не идиоты делали. Я сразу говорю, предупреждаю, методика не моя, она древнейшая, ее не идиоты делали, ее делали древние, грамотные, очень грамотные специалисты, она устроена таким образом, чтобы максимально не давать вам возможности засветиться, по крайней мере, пока вы не запустите свой персональный эгрегор. А его вы запустите только тогда, когда он будет сделан прошит, ваше сознание прошито, и он более или менее будет подключен к защитникам. И ваше сознание в том числе. Вот это вот наша программа ⁇ Максим ⁇ Для чего я вам это рассказывала? Не только для того, чтобы описать систему будхиального тела, а для того, чтобы вы подготовились. Будет сложно, но ну пусть вас эта сложность не смущает. Это сложность плановая. Так задумано. Потому что работать с будхиальным телом, работать с ним просто, это работать не с будхиальным телом, это работать с чем-нибудь другим. Будхиальное тело информационно, и оно не двухмерно, не трехмерно, оно многомерно, оно очень многомерно. Человек не может понять многомерность эту своим разумом, потому что, во-первых, логика у нас бинарная, а зрение трехмерное. Мы даже время не видим, мы его ощущаем, но не видим. И поэтому по-другому описать систему так, как она описывается, невозможно. Но методы воздействия точечные, инъекционные на каждую первооснову и на каждую связь они в любом случае будут работать. Перепрошить свое сознание согласно собственного я естьм и послать заявку на собственную уникальность, начать ее нарабатывать, свою собственную уникальность, но не в общем опять же ключе, понимаете, что такое подвыситься над другими. Да? Ну возвысь, встань в эту вот ты уже возвысился, проблем то возвыситься совсем в другом смысле в собственной уникальности, которой вы пока нет, но она обязательно должна быть, потому что вы с таким задуманным уникальным. И цена вопроса, сумеете вы это проявить или нет? Вот наша программа.